Всем привет, ребята! С вами Чипс и. No name! Да, и сегодня мы решили выйти в замечательную погоду на поле, чтобы сыграть в Crossbar Challenge. Все, бьем на цей линии. Сейчас, сейчас, сейчас все будет. Он, он стой. Ну он там, вот, вот она, да, вот, вот, вот она. Да, вот эта вот замечательная линия, мы с он бьем. Бьем с нее. У нас 5 попыток. И надо попасть. Сейчас, сейчас покажу, ну, ну я же, типа, профи, да, там, Бля, камера ты будь, Типа, ну, Типа, вот сюда нам надо попасть, это называется перекладина Ну да ладно Так, камера, давай, все, давай Короче, дай попыток, сейчас мы решим на камень-ножницы бумага, кто первый? Давай, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три yes. Я первый, у меня пять ударов Или кто? А, ты решил? А, он первый Батя, это фить будет сейчас. Да ну! Если стоит, это с первого раза будет. Так, вторая. Вторая пошла. Третья. Хотя бы один раз попасть. Я пожалуйста. думаю, это так надо будет выглядеть, да? Нет. Я же сказал, что там промахнется? У меня не видно. Все, опять. У меня один из пяти, парни. Что мне делать? Теперь моя очередь. Сейчас он промажет два из пяти в процентов. Удачи, удачи! Кроссбар, моя стихия. Он так про все говорит. блин, сто долларов, ты не попадешь ни разу. Смотри смотри смотри. Да, смотри, смотри, смотри, смотри, смотри. Сейчас включается отличная музыка. смотри. Один удар Ну, на самом деле, я подавался Все эти пять ударов сейчас, попытаюсь попасть Все, он сейчас прилазывает Все, я победил, он стоит на жур Следующий видос <свят> Он стоит на жур В следующем видосе. Ла, ла, ла, ла, ла. Да ладно, ладно. спасибо тебе Хорош ну, Спасибо Ну, как бы, это был первый ролик, такой проходной ага. Если вам понравилось, то, конечно же, поставьте лайк Короче, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, все нужные ссылочки в описании Ну, а всем удачи Всем пока, всем пока.